Всем привет, друзья! В этом видео я хотел бы с вами поделиться опытом эксплуатации датчиков давления в шинах от компании d который которые я заказывал на сайте AliExpress примерно год назад. Модель я выбрал MU-9F, а именно внешние датчики. Устанавливал я их на свой автомобиль Kia Rio 4, так как штатная система контроля давления в шинах не очень удобная. Все-таки хотелось бы э, визуально какое-то э, отображение того, что где-то спущено колесо естественно я их установил и связал эту систему контроля давления в шинах со своей мультимедией tis видео у меня есть на канале о том как я их устанавливал и связывал с мультимедией также смотрите друзья так как я их заказывал год назад то есть зиму у меня они пережили только одну Наверное, друзья, это тот момент, когда я пожалел, что сэкономил и купил внешние датчики, а не внутренние И сейчас объясню почему Итак, если вы не видели мой видеоролик по установке данных датчиков, то советую посмотреть Вот так вот они выглядят Вот он датчик он считывает э, давление в шинах и, естественно, выводит все это на экран моей мультимедии. Также можно установить приложение на телефон, и вы можете наблюдать за давлением, соответственно, со своего смартфона. Но так как у меня мультимедиа TiS, соответственно, мне удобнее было мониторить, соответственно, с нее. Итак, рассказываю, друзья. Смотрите, здесь у меня датчик установлен, но здесь датчика нет аналогично с другой стороны датчика нет тоже датчика нет вы спросите почему почему у тебя только один датчик на переднем правом колесе Да сразу скажу никто у меня их не скрутил не украл с ними я проездил весну лето зиму и смотрите этой весной очень интересный случай приключился естественно я поехал в шиномонтажку менять резину зимней на летнюю и столкнулся с такой проблемой что Датчик, давайте покажу на том колесе, где есть сам датчик Датчик устанавливается таким образом, что он закручивается И установится дополнительная гайка для того, чтобы законтрагать Чтобы никакие вандалы, так сказать, или молодежь у вас этот датчик просто так не скрутили Конечно, многие скажут, да если захотят, скрутят Но сам факт того, что они чувствовали себя отлично целый год Никто их не пожелал снять, так как кому они нафиг нужны а суть не в этом. Естественно, когда я начал менять резину, я попытался выкрутить вот эту контрагайку, что у меня не получилось. Я начал брызгать ВД-шкой на все четыре. Потом контрагайку я открутил, но приехав на шиномонтаж, сам датчик выкрутить у меня не удалось. Он просто намертво, так сказать, прикипел к соску. И как бы я ни пытался его открутить. У меня ничего не вышло, сам мастер на шиномонтажке тоже попытался, сказал, здесь вариантов нету, а именно только один вариант, это выдергивать сосок, соответственно, из диска и устанавливать обычный. Вот этот вот датчик у меня, как вы видите, установлен, он открутился нормально, а все остальные три просто закоксовались там, пошла какая-то реакция после зимы, там после реагентов. В общем, выдернули соски, установили новые, а здесь у меня остался один датчик и смотрите сейчас я вам покажу состояние тех датчиков которые попытался я снять сам соответственно вот этот еще более-менее датчик он выдернулся отлично так сказать целиком соском и остальные два выглядят довольно таки плачевно особенно вот этот вот друзья грани естественно все сорваны и установить в последующем этот датчик уже не можно сказать, не представляется возможным. Конечно, установить можно, но, во-первых, без контргайки, а просто накрутить, так сказать, легонечко, чтобы потом можно было выкрутить. Естественно, зиму они еще одну не переживут. Вот второй. Здесь я, естественно, не пытался. Вот попробовал на одном выкрутить. Вот такой вот результат. Решил дополнить это видео, прошло примерно два месяца, наступило лето, жара, и смотрите, датчики давления я поставил на место, естественно, без всяких контргаек и без всего остального, просто накрутил, отвалится, отвалится скрутится, и отвалится, скрутит и скрутит, пофигу, как говорится, на них, возможно, они и так уже доживают свои последние деньги. И вообще, вот этот вот датчик уже и так приказал долго жить, он просто, друзья, не работает. Сейчас я вам продемонстрирую. Итак, смотрите, включаю приложение TPMS, вся информация у нас выявилась, передние два колеса мы видим, отображается давление, температура в шинах, также заднее правое колесо тоже все отлично, а заднее левое колесо показывает мне температуру минус 6 градусов и 2 бара. Эти данные у меня остались ровно с того момента, когда я снимал эти датчики. А именно весной, когда, соответственно, менял резину. И ничего я с этим сделать не могу. Что бы я ни делал с этим датчиком, и вытаскивал батарейку, и менял ее, и уносил этот датчик далеко, и вытаскивал приемник, и перезагружал магнитолу. И вообще все, что можно было сделать, я, соответственно, сделал, но это не помогло. Как было... Как была вот эта информация, так она и осталась Так что, друзья, такой вывод Если вы будете покупать себе датчики давления в шинах от компании D-Life То убирайте именно внутренние датчики Так как с ними проблем у вас будет намного меньше Но, по крайней мере, с такой проблемой вы точно не столкнетесь Ну что, друзья, надеюсь, я вам подробно объяснил проблему установки внешних датчиков Системы контроля давления в шинах Скорее всего, это не проблема самой компании D-Life это может случиться с любыми внешними датчиками, неважно от какого производителя. Все это связано с зимой, так как все-таки с нашими зимами такие датчики внешние не подойдут. Лучше устанавливать внутренние. В любом случае я оставлю ссылку на данные датчики в описании. Также у продавца есть еще и внутренние. И вы можете заказать те, которые вам больше понравятся, те, которые вы будете в дальнейшем использовать. Я рассказал лишь свое мнение и также свой опыт эксплуатации данной системы контроля давления в шинах Ну а на этом у меня все друзья Надеюсь это видео вам понравилось, было полезным Не забывайте подписаться на канал и оставлять свои комментарии Всем удачи на дорогах, всем пока